Всем привет, друзья! Мы опять с Наташкой и теперь Андрей у меня здесь. Пошли за грибами, опятками. Смотрите, он какую нам преграду нашел. Я офигею! Как я через это я пролезу? Я просто офигеваю. Камеру возьми, потом засними. Ой, мама, нет, я не смогу. Он без камеры пошел. И давай теперь на руках меня. Наташа, идем, преграда здесь офигенная. Нет, я не смогу, реально не смогу. Пошли оттуда, Пошли оттуда. правда. Я отсюда, ты ч? Я тем более высоты боюсь, у меня головокружение. Вниз посмотрю, все, я внизу буду сразу. Наташа, ты не видела, Наташа? А там грузди червивые. Наташа, иди вон мостик. Андрей нашел. А а Пошли давай, я не за груздям приехала, я приехала за опятным. А там есть что-нибудь или такая же преграда опять? не надо было сапоги здесь да, мне? Тебя-то, ладно, на руках он перенесет, а меня-то ведь не перенести коровку-то. Ладно, прыгай. Давай. Иди давай. Кидай. Почему так? Я говорю, смотрите, сейчас прикол. Сейчас прикол. Рыжий, подойди. Она сейчас служит, сядет, Андрей. Рыба, что ли, там нет, Прямо на навер... Нет, я вот так. Чуть-чуть. Не спеша. Подожди, говорит, не толкай. Иди, а то все время привыкла, чтобы гузелки тебе дорогу делать. Теперь делай сама. Берите, пожалуйста. А камеру отключаю. Да, да, да. Короче, друзья, нашла первые пяточки, Пяточки-мяточки. Самая первая гузелька нашла. Большие? Да нет. Они как большие-то могут быть? Только пошли. Ищем теперь. Значит, есть. Всем привет, друзья. Вчера мы съездили с Андреем и с Наташкой за опятами, якобы. Не нашли. Ну, нашли там, вот на литр. У меня вот литр стоит баночка. Литр, литр замариновала. И душа не стерпела же у меня. Как всегда, камеру взяла, все нормально. И не скинула фото. Места мало было для снимки, для того, чтобы снимать видео. И в итоге что? Я насобирала. Пошла, ну думаю, пойду я от нас хожу, проверю. Может есть, может нет опять. Никого не позвала, ни Андрея, ни Наташу. Пошла в 6 утра, в 6 утра и в 7.30 я уже вышла оттуда с леса. Нашла таких 4 хороших места. Обалденные, обалденные. Вот У меня в пакете здесь чуть поболее, вот здесь. И средние. А здесь все вот мелкие. Вот такие класснюшки. Они сейчас как раз они сейчас как раз расти начали. В итоге собрала два ведра за полтора часа, друзья. Наташа звонит. Гузель говорит, когда за опятами? Я говорю, уже все. Я сбегала сегодня, узнала. Посмотрела, говорю. Есть, говорю, опята. Ты меня даже не позвала. Я говорю, нет. Потому что Бог его знает. Как вчера сгоняли, говорю, тоже не будет ничего. И в итоге я одна там побегала, смотрю, женщины подходить начали. Ну, большинство так ближе к восьми идут, восемь. Я говорю, ладно, Наташ, не переживай, сходим на днях. Вот сейчас картошку хотим выкопать. Сегодня, дай бог, на Фазенде, а завтра, если дождя не будет, на поле. Дети уже в школу идут, копалка пройдется там, на поле. Выкопают. И мы пойдем собирать картофан, да? Картофан, мы пойдем собирать, шладкая, шладкая девочка. Фариды, Фарида у меня уехала. Короче, что-то у него дела, работа какая-то намечается. Я говорю, ладно, езжай. Хочешь тогда? Путин, Ну что ты! Вот эта коза-дереза у меня вообще кошмар. Спокойно не сидит. Вечного движения. Короче, гиперактивный ребенок. О, соску выплюнула. Надо вот м -м, опята начистить. Не могу. Она все на ручках хочет у меня. Да. Приучили тебя, все братья и сестры держали. А когда надо маме, никого нет. Э -э, Андрей с детьми в огород ушли. Вот там они подготавливают все. И в итоге я вот с этой малышкой одна осталась. Потому что мне надо грибы почистить замариновать, потом только мама может идти, да, в огород. Так что, друзья, сейчас я вот это сделаю. А у меня к вам вопрос, друзья. Когда вы собираете опята, что вы с ними делаете? Напишите мне, пожалуйста, или в комментариях, или у меня в личку. Потому что мне очень интересно знать рецепты, которыми пользуетесь. И, может быть, эти рецепты останутся в нашей семье навсегда. Да? Вот. Ну ладно, друзья, сегодня начинаю вести влог, так что покажу, сколько замариную, засолю вот этих опяток. Конечно бы вот эти большие засушить неплохо были, было бы к зиме. Сосу выглянул и пальчики сосешь, да? Пальчики сосешь, вкусные пальчики, да? Солнышко, да? Кто там? Привет, скажи привет. Ладно, друзья, все, все, все, все, все. Все, все, все, все, все. Моя ласточка. Улюбашка наша, солнышко. Андрей мне сейчас привез а, банки 0,7, 28 баночек. Это мне надо будет на салат пустить. А че? А это не 0,7, это 0,5. Попалась и здесь. Вот 0,5, вот 0,7. Ну а цена-то одна вообще-то. Последнее, наверное. Ладно, нам 0,5 тоже идет. Вот, друзья. Короче, успели взять. Этому у меня будут на салат опускаться. Андрей привез от мамки моей банки. Три мешка. Мне еще Ольга позвонила, сказала, приходи, приезжай, я тебе трехлитровые банки дам. Вот мои компотики. Еще Ольге надо съездить, она сказала трехлитровые банки даст. Эти у меня сливовые, слива с мятой, <coughs> компот. Вот, короче, сколько сделала? 3, 6, 9, 10, 10 баночек. Всего-то у меня вышло 22 банки виш, э, со сливой. Это я все обработала, которые на балконе были. Надо будет сейчас привезти, там 6, говорит, еще будет. У Аминки сегодня день рождения. да? Три годика Аминки. И папа купил ей такую тележку с фруктами возить в магазине. Когда? одинарки, а как всегда, косметичку. Она большая у нас девочка. Она любит всякие косметички. Что, стой, стой, говорит. Это что у нас, Амина? Ну-ка говори маме, какие это фрукты? Ой, еще торт. Ты как мне его не уронила? Какой хороший торт папа купил. Вот это он и хороший, воде. да. Ага. Либо завод номер один. Можешься, ну. Это мой, а все. я уже да. прикачу да. я я я Сейчас папа придет, потом нарежем торт. Да. Без папы так... А без папы будешь кушать, что ли? Ну ладно, Тор. Ладно, Тор. ладно, давай. Некогда сидеть за столом, да? Тортик и хочешь? Я, да, и я хочу. И Давид, там Даринку, посмотри, я тортик, а меня нарежу в Пусть тебя молю. А то некогда сидеть, работать по ночам. Давай, папа торт купил. А Я за географией. И Костя забыл. Я рисовала. Да. Да. У тебя сегодня день рождения? Нет. Мы не про тебя веришь, видел. А папа поехал на мопеде. Да. Да. Сейчас приедет Как нам опять я приключил меня... А на мотоблоке Это ты сам себе закрыл Ой, какой торт классный Папа купил да. Да. Мне да. такую, а, ну, такую. Дима упал что ли там угу. Да? Давайте я вам тарелочки положу Это у меня тарелочки нет ну, да. Амине папа подарок купил. Красивый. Так, не такой Ой. тот. Да. Ой, какой он вкусней. Смотрите, друзья. Амини этот кусок. Аминь. Я всем разделил. Да. Ай, ручками не трогайте. <сосы> угу. А ты полки то все убрал, лишнее? Сейчас убери. Убери там все а старое старой да, ладно. <сос> Ставьте это вниз Вкусный, да, тортик то Блин, пальцами Всё. с вами Кушайте Ой, вкусный папа купил Вот оно еще вкусно Кушайте <сос> этот, <-то... сос> да? Вкусный, это хороший, <сос> да, вот он купил ага. Ладно, приятного аппетита, девочки вот начистила я опят. Это у меня средние и здесь. А это у меня самые моллюски. Я их отдельно начистила. так вот буду отдельную баночку. Все, аккуратненько. Хочу показать, сколько у меня опят вышло. Андрей сказал, все, хватит, больше не надо. Говорит, грибов много же насолила ночью. Ну, марина... мариновала. Вот они у меня. Отдельно вот эти мелкие грибочки. Смотрите, какие мелкие вот в этих баночках тоже мелкие и вот остаток тоже мелкие три баночки мелкие это на столько, на праздники или что-то да и вообще просто покушать ну вот в принципе столько у меня вышло ну вот в принципе у меня вот столько вышло а так, грибов много ныча засолила очень много.